Срочно, Украина готовит ядерный удар по России? Министерством обороны приведены в готовность силы и средства к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения из-за готовящейся провокации с грязной бомбой. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВСРФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и жуткая история об испытании ядерного оружия в СССР на мирных жителях. Нас похоронило заживо. Я вместе со своим отрядом лежал в траншее глубиной 2,5 метра на расстоянии 6 километров от взрыва. Сначала была яркая вспышка, потом услышали такой громкий звук, что на минуту-другую оглохли. Через мгновение почувствовали дикий жар, Тут же стали мокрыми, было тяжело дышать, вспоминает участник тотских учений Леонид Погребной. Всем привет, дорогие друзья, с вами Антон Белюк, и в сегодняшнем видео мы обсудим крайне важные перечисленные темы. Дело в том, что в последнее время все чаще и чаще, в особенности российское правительство, продолжает, нагнетать обстановку по поводу применения ядерного оружия. В этот раз российское руководство начало обвинять Украину в том, что она якобы планирует использование так называемой грязной ядерной бомбы на своей территории с той целью, чтобы в итоге обвинить в этом Россию. Из выпусков новостей стало известно, что Сергей Шойгу высказал в ходе разговоров с коллегами озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением грязной ядерной бомбы. Что этим самым, по мнению России, может преследовать украинское руководство, догадаться несложно, ведь... Э... Если такая провокация будет иметь место быть со стороны Украины и Запад в нее поверит, то тогда Запад будет просто вынужден вмешаться в эту войну именно военным путем. То есть использовать конвенциональное так называемое оружие против вооруженных сил России, которые находятся на территории Украины. Во всяком случае, так было неофициально заявлено лидерами Западных стран, в частности США, совсем недавно. То есть, если Россия решится применить ядерное оружие по Украине в какой бы то ни было форме, то тогда НАТО вмешается в конфликт военным путем. И, к примеру, уничтожит Черноморский флот России. Об этом был разговор. Поэтому, соответственно, раскручивается эта тема, по словам России. Но есть и другая точка зрения, которая заключается в том, что это очередная ложь российского руководства, которая вбрасывается с той целью, чтобы прикрыть собственные планы использования ядерного оружия в Украине, к примеру, для того, чтобы прорвать украинскую линию фронта. Ведь подобные испытания уже в свое время проводились на территории, правда, СССР еще в прошлом веке. Долгое время они были засекречены абсолютно. Задача учений заключалась в отработке возможностей прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. То есть была смоделирована ситуация, когда благодаря ядерному оружию именно прорывается вражеский фронт. Также есть версия, которая говорит о том, что Украина начала сотрудничество с Великобританией, которая направлена на то, чтобы помочь Украине создать свое ядерное оружие, которое впоследствии будет применено по России. Конечно же, такую информацию дает и об этом говорит также российское руководство, в частности, Министерство обороны РФ. И это мы также обсудим во второй части этого видео. В общем, будет очень полезно, познавательно, а самое главное, интересно. Тема очень важная и серьезная, ведь от этих тем без преувеличения зависят наши жизни и здоровье. Тем более, что если отталкиваться от так называемой теории заговора, которая уже давно не является никакой теорией, а стала самой настоящей практикой, то те самые глобалистические структуры, которые несомненно стоят за всеми глобальными событиями, которые происходят на нашей планете, за большинством глобальных событий, и несомненно стоят за войной в Украине, так вот, если отталкиваться от того, что их конечная цель заключается в том, чтобы сократить население нашей планеты до миллиарда человек приблизительно, причем в кратчайшие сроки, то эту цель просто нереально достигнуть без масштабной глобальной войны с применением ядерного оружия. Просто нереально в кратчайшие сроки такую цель достигнуть иначе. Еще и поэтому эта тема крайне важна для нас всех сегодня. Поэтому, если вы еще не подписаны на этот канал, обязательно подписывайтесь на него. Жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем, поддерживайте видео лайками для распространения, пишите комментарии под ним после его просмотра, подписывайтесь на другие мои крайне важные и полезные ресурсы, ссылки на них в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии, там же будет ссылка на мой телеграм-канал, информационный, очень важный канал, тоже обязательно проходите и подписывайтесь на него. Ну и как я уже сказал, обязательно досмотрите это видео до самого конца, чтобы узнать по-настоящему шокирующую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 А перед тем снова и очень насыщенно пошли разговоры о применении так называемой «грязной бомбы» на территории Украины. Во всяком случае, министр обороны России Сергей Шойгу именно об этом недавно вел переговоры со своими коллегами из Великобритании, Франции и Турции. Кажется, это ж неспроста.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 все разговоры состоялись по инициативе Минобороны России. Случай, что и говорить, беспрецедентный. Версии тут, собственно, три. Первая версия, российская. Киев действительно готовится устроить масштабную провокацию с применением ядерных материалов, коими страна с пятью АЭС вообще говоря, не может не располагать. На территории Украины находятся тонны и тонны отработавшего ядерного топлива. Часть, возможно, уже перемещена в первую очередь в центральное хранилище, строящееся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Из этого чисто теоретически можно создать начинку, а в качестве средства доставки может использоваться печально известная точка У. Какого-то колоссального радиоактивного заражения местности таким способом не получить, но счетчик Гейгера вполне покажет высокие цифры. И нужная картинка будет создана, а уж обвинить в этом РФ – дело техники. Что, собственно, уже и началось. Версия вторая, украинская. И эта версия заключается в том, что провокацию готовит Москва, чтобы обвинить в этом Киев и принудить его к миру. Или же чтобы устрашить Европу, расколоть НАТО, отомстить Украине. Объяснений тут на любой вкус. Что ж, у России тоже есть АЭС. Кроме того, под ее контролем ОЯД, украинского происхождения, расположенная на территории Запорожской АЭС. Но и средства доставки у ВСРФ даже помощнее будут, чем у ВСУ. Правда, ввиду тотального доминирования Запада в медийном пространстве, значительной части света, с переложением вины на Киев у России будут очевидные и неустранимые проблемы. Проще говоря, Кремлю никто не поверит, как не поверили в историю с Боингом или с обстрелами ЗАС что заранее обесмысливает подобную провокацию, да и три западных министра уже отвергли все предупреждения Сергея Шойгу. Но, если предположить, что данная провокация со стороны России планируется лишь для внутренней российской аудитории, которая в большинстве своем верит российской пропаганде, то применение России такой бомбы в Украине снова приобретает смысл. Ведь Путин тогда сможет сказать своим гражданам, например, следующее. Мол, посмотрите, что творит фашистский режим Зеленского. Хотите, чтобы следующий ядерный удар пришелся по вам? Нет? Тогда бегом в военкомат и на передовую, Родину защищать. Объявляю всеобщую мобилизацию и тотальную войну. В свою очередь, Вице-спикер Совфеда Косачев выразил надежду, что инициированные Россией переговоры с западными странами позволили избежать провокаций с возможным использованием Украиной грязной ядерной бомбы. Версия номер три. Никаких ударов грязной бомбы на самом деле не планируется, но Москва показывает Западу, что ситуация становится все более серьезной и может сорваться в масштабную эскалацию в любой момент. Так что лучше сесть за стол переговоров, пока не поздно. То есть задача через западных партнеров и Анкару надавить на Киев, чтобы тот смягчил свою непримиримую позицию, которая заключается в том, чтобы не вести никаких переговоров с Россией до возвращения Украины в границы 1991 года. Во всяком случае, Бен Уоллес заявил о готовности помочь Москве и Киеву достичь соглашения по прекращению боевых действий. Третий пункт выглядит как отчаянная попытка, если не отменить, то хотя бы задержать украинское наступление на Херсонском направлении, выиграть время. Чтобы, а чтобы собственно что? Успеть перебросить в зону предполагаемых боевых действий еще несколько тысяч наспех обученных мобилизованных? Произвести сотню другую калибров? Повредить еще пару десятков трансформаторных подстанций? И вот еще свежая информация к размышлению от МОРФ. По данным Минобороны, две украинские организации имеют конкретное поручение по созданию так называемой «грязной ядерной бомбы», сообщил также Игорь Кириллов. По его словам, работы находятся на завершающей стадии. Кроме того, располагаем сведениями о контактах Офиса Президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеются соответствующая производственная база и научный потенциал, заявил генерал. Ну, в общем как было сказано существует три версии первая заключается в том что действительно украина готовит так называемую грязную бомбу ядерную для того чтобы создать провокацию на своей территории с целью обвинения в этом в будущем россии вторая версия заключается в том что это россия как раз таки хочет использовать ядерное оружие против украины и сказать что это украина ударила сама по себе что кажется лично для меня гораздо более вероятным, чем первая версия ведь россия периодически если не не сказать постоянно, обвиняют Украину в обстрелах собственной территории, что является полнейшим бредом. Это российская страна делает уже давным-давно, еще начиная с конфликта, который был изначально на Донбассе с 2014 года, потом, после полномасштабного вторжения с 24 февраля в Украину, это началось с новой силой. Вот этот абсурд, который заключается в том, что Украина сама сравнивает свои же города с лесом земли и при этом еще умудряется давать не просто серьезнейший отпор, российской армии, а побеждать в этой войне. То есть, если исходить из этого, то ну, у Украины э, самая мощная армия в мире. Гораздо более мощная, чем э, там, армия США, либо Китая. У них неиссякаемый, неограниченный запас зарядов и ресурсов, потому что они умудряются не только уничтожать оккупантов российских, которые пришли на их землю, а еще и свои города сравнивать с лесом земли, обвиняя в этом Россию. Э, Самое больше меня поражает в этом всем то, что очень многие россияне свято верят в этот откровенный бред. И, конечно же, они поверят в то, что Украина ударила сама по себе ядерной бомбой, чтобы обвинить в этом Россию. И уже многие в это, конечно же, верят. И тут мы плавно переходим к тому утверждению, которое заключается в том, что э, действительно такая провокация со стороны России имеет смысл, потому что э, если... Э, отталкиваться от того, что эта провокация будет направлена в первую очередь и только даже на внутреннюю российскую территорию, то тогда все становится на свои места. После того, как э, пропаганда российская вновь э, внушит очередной бред россиянам, который заключается в том, что э, Украина взорвала на своей территории ядерную бомбу, чтобы обвинить Россию и, соответственно, готовиться в будущем применить ядерное оружие по России, но ну это логично, раз оно у нее уже якобы имеется, то тогда это, несомненно, смотивирует еще гораздо больше людей пойти на эту братоубийственную войну и на откровенное самоубийство. Если учесть, то просто ну, чудовищное, кошмарное обеспечение армии российской, которая имеет место быть сейчас в России. О том, что дают дырявые бронежилеты... Иногда картонные пластмассовые каски, э, что формы очень многим солдатам не хватает, российским они сами себе ее покупают. Об этом есть сотни видеороликов на просторах интернета. Многие из них я публикую на своем телеграм-канале. Можете проходить и ознакомливаться, поэтому это никакой не фейк. Российские солдаты в большинстве своем голодные, замерзшие, пуша нет нормальной одежды, нет никаких выплат обещанных, которые были при э, мобилизации и так далее и так проще. Да, нам не будет, я, не будет, я с Москвы приехал в свой родной город, чтобы уйти со своими ребятами, потому что Родина И потому что президент обращение сделал ко всем одинаков. В военкомат я пришел, он сказал, и мне объяснил военком, военный комиссар Что как вы только туда, как приедете в течение двух-трех дней Дезинаразовая выплата будет в размере 300 тысяч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 2022 -го года. 423 Ямпольский полк. В таких условиях нас поместили в ангаре. Здесь не отопления, ничего. Спин на голом полу, больше поличного состава, с утрореспираторными заболеваниями. Бронхиты, воспаление легких, невриты, антрозы, остеохондрозы. Половина вещей личное имущество состава разворована. И вот этих людей отправляют на войну против армии, которая уже практически вооружена по стандартам НАТО, то есть имеет в своем распоряжении оружие как пятого и даже шестого поколения. Да? При том, что э, российским мобилизованным в лучшем случае дают ржавые автоматы, а некоторым вообще не дают ничего. Э, ну, в общем-то, в этой ситуации, конечно же, российской пропаганде нужно э, новый повод для эскалации, нужен, чтобы смотивировать новых людей идти на убой, и применение так называемой грязной бомбы в Украине будет наилучшим для того, Поводом, да, поэтому я все-таки склоняюсь к той версии, что ну, Россия, Россия сама планирует вот такую провокацию, дабы потом сказать, что это сделала Украина с целью обвинить Россию. Есть еще и третья версия, которая заключается в том, что э, вообще, как бы ничего не планируется, просто это идет игра для повышения градуса. Со стороны России эта игра, конечно же, ведется для того, чтобы запугать Запад и таким образом э, надавить на него для того, чтобы он перестал поставлять соответствующее вооружение в украину мол если вы продолжите вот смотрите что может быть там может начаться ядерная война потому что там применится грязная бомба не столь важно с чьей стороны со стороны украины или россия ее применит если это произойдет если так называемая грязная ядерная бомба будет взорвана то это уже будет совершенно иной уровень эскалации и российское правительство может надеяться на то что этого Испугается Запад и после таких заявлений перестанет вооружать Украину. Но, конечно же, этого не происходит. Более того, если опять же отталкиваться от так называемой теории заговора, которая уже стала, как я сказал, давно практикой, а не теорией, то, в принципе, уже давно все распланировано. Да? И вот то, что сейчас происходит, это игра, больше направленная на всю аудиторию, которая следит за ситуацией в Украине, это большинство населения цивилизованного мира, потому что это так или иначе влияет на весь мир. И это сделано для того, чтобы постепенно морально подготавливать людей к тому, что все движется в сторону ядерной войны, которая рано или поздно неизбежно начнется, так как Потому что, как я и сказал в начале, без этого не удастся в максимально короткие сроки сократить население нашей планеты настолько, насколько было задумано теми структурами, которые устроили как проблему 2020 года, так и вот эту вот кошмарную войну в Украине. Ну, поживем-увидим. Суть в том, что, если говорить опять же о применении ядерного оружия в Украине, были мнения различных экспертов о том, что Россия на это не пойдет, потому что в военном плане, в военном смысле, это ничего не даст. Это никак не поможет переломить ход войны в Украине, так как где бы ни ударила Россия ядерным оружием, не удастся уничтожить, например, какую-то значительную часть украинской армии. Так как она раз сосредоточена по фронту плюс-минус равномерно, то есть нету где-либо больших скоплений войск. Понимаете, если нет больших скоплений, соответственно, негде ударить ядерным оружием так, чтобы э, произошел ключевой перелом в войне. Потому что если были какие-то огромные скопления, можно было бы там ударить и таким образом уничтожить, например, треть украинской армии. Но так, такого нету, поэтому где бы как считается, не ударила Россия. Единственное, что это вызовет, это так, только присоединение к войне Запада. Но, если учесть, что это задумано глобалистическими структурами, то, собственно говоря, это и может быть конечной целью. То есть, расширение войны на весь остальной мир уже. Но, опять же, поживем-увидим. Но, если говорить об эм, достижении военных целей с помощью применения ядерного оружия в Украине, то подобные учения уже проходили, правда, еще в СССР. Долгое время они были совершенно засекречены, относительно недавно их рассекретили. Это было в сентябре 1954 года на тоском полигоне в тогдашнем еще СССР. Тогда как раз таки отрабатывался вариант э, применения ядерного оружия, как я и говорил в начале этого ролика, по линии фронта противника с целью того, чтобы в дальнейшем пройти через брешь, которая образуется в этой линии фронта в результате ядерного удара, и уже, соответственно, эм, начать серьезное контрнаступление благодаря этой бреши. Вот тогда это отработалось, и сейчас я предлагаю вам э, немножко окунуться назад в историю, потому что сейчас это как никогда актуально, и посмотреть, что же из этого всего тогда вышло, чтобы потом сделать вывод и понять, э, ну... Пойдет ли сейчас на нечто подобное российское руководство? Внимание на экраны. Как в СССР испытали на мирных жителях ядерную бомбу? Засекречена операция «Снежок». 14 сентября 1954 года на Тотском полигоне в Оренбургской области под руководством маршала Георгия Константиновича Жукова были подготовлены и проведены советские войсковые тактические учения с применением ядерного оружия под кодовым названием СНЕЖОК. Чтобы весь мир не содрогнулся от этого факта, в СССР эти учения сразу же засекресили. Общее количество военнослужащих, участвовавших в учениях, достигло 45 тысяч человек. Задача учений заключалась в отработке возможностей прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. Торский полигон был выбран в связи с тем, что рельеф местности там напоминает типичный рельеф Западной Европы как считалось, наиболее вероятного места начала Третьей мировой войны. И в сентябре 1954 года на тоском полигоне Оренбургской области во время военных учений было проведено испытание ядерного оружия. Мощность взрыва почти в два раза превысила мощность взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму и Нагасаки. Общая длина радиоактивного следа, по оценкам специалистов, составила 210 километров, включая территории Сорочинского, Красногвардейского, Александровского и Шарлыкского районов. Изучение медицинских последствий радиационных воздействий на население учеными Оренбургского медицинского университета показало, что заболеваемость в регионе выросла в 1,8 раза, рождаемость снизилась в 2,6 раза, а общая смертность увеличилась в 1,8 раза.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 Сначала была яркая вспышка, потом услышали такой громкий звук, что на минуту-другую оглохли. Через мгновение почувствовали дикий жар, тут же стали мокрыми, было тяжело дышать. Стены нашей траншеи сомкнулись над нами, спаслись только благодаря Коле, который за секунду до взрыва сел поправить пилотку. Поэтому он смог вылезти из траншеи и откапывал нас. Вспоминает участник тоских учений Леонид Погребной. На горизонте, между тем, рос огромный огненный столб. Там, где недавно пели птицы и стояли вековые дубы, возвышался атомный гриб, заслонивший полнеба. Пахло гарью, а вокруг не осталось ничего живого. Уже позже мужчина поймет, что последствия тех учений, на которые его призвали как офицера запаса, не менее ужасны, чем созерцание самого ядерного гриба. Друзья, сейчас хочу сделать короткую, но крайне важную рекламную паузу, которая заключается в том, чтобы предложить вам достойную работу в такой динамично развивающейся европейской стране, как Польша. Дело в том, что у меня здесь свое агентство по трудоустройству. Мы на рынке труда в польском находимся уже с 2019 года. Трудоустроили не одну тысячу человек на очень хорошей работы с достойной зарплатой. Мы помогаем в оформлении всех необходимых документов для легального трудоустройства здесь и для долгосрочного пребывания на территории Польши. Предоставляем жилье и все необходимое вам для работы. Трудоустраиваем как украинцев, так и белорусов, так и русских и граждан некоторых других э, республик и национальностей. Поэтому если вы в наше тяжелое время по каким-либо причинам остались без работы у себя на родине, то милости прошу обращайтесь по поводу работы к нам, по номерам наших рекрутеров то есть специалистов по трудоустройству их контакты как в описании к этому видео так и в первом закрепленном комментарии также проходите по ссылочке которая тоже в описании к этому видео на наш сайт чтобы ознакомиться с подробными списками и описаниями всех актуальных работ в польше которые мы сейчас предоставляем это было небольшое отступление а сейчас идем дальше Взрыв атомной бомбы мощностью около 40 килотонн был осуществлен в 9 часов утра 33 минуты московского времени. Бомба была сброшена с высоты 8 километров. Взрыв произошел, когда бомба находилась в 350 метрах от земли. Мощность взрыва вдвое превышала мощность бомб, сброшенных на японские города Хиросиму и Нагасаки. В учениях участвовали около 45 тысяч военнослужащих. Часть из них прошли через зону поражения сразу после взрыва. Из 9 человек, кто работал в составе биологической группы особого назначения, остался я один. У меня образование ветеринара, поэтому мне поручили отобрать клинически здоровых животных, лошадей, крупный и мелкий рогатый скот, свиней и даже кроликов. Мы разместили их на расстоянии 500 метров от предполагаемого эпицентра взрыва под разными системными укрытиями. Лошади под бетонными укрытиями, свиней под дощатыми, коров под свайными, кроликов и коз в самолетах и танках, в живых остались только лошади и несколько коров, но на них было жалко смотреть, оплавившиеся рога, а тела будто облили кипятком, от остальных животных остался лишь пепел или отдельные фрагменты копыта и хвосты, от температуры поплавились самолеты а песок превратился в гранулированное стекло. Ударная волна перевернула многотонные танки, оторвала их башни и отбросила на полкилометра в стороны. На месте деревьев стояли обгоревшие коле. Множество степных зверей и птиц погибло. Многие выжившие ослепли. В домах на расстоянии 25 километров от эпицентра взрыва вылетали оконные рамы, трескались стены. Две деревни, к счастью заранее переселенные, сгорели дотла. Леонид Петрович признается, что сам взрыв и животное до сих пор снятся ему в кошмарах. После испытаний здоровый 26-летний Леонид начал жаловаться на неизлечимые головные боли и постоянную слабость. Через три года у него родилась младшая дочь, также мучающаяся головными болями. Девочки поставили диагноз врожденная мигрень. Болезнь позже передалась и ее сыну. Генная мутация качает головой Леонид Петрович. Многие участники Тоцкого ядерного эксперимента уходили из жизни от серьезных онкологических заболеваний. Последствия этого эксперимента Два ветеринарных фельдшера, работавших под руководством Леонида Погребного, в течение года после учений умерли от рака, один от рака легких, хотя никогда не курил второй от рака поджелудочной железы. Родственники Леонида Петровича, жившие недалеко от полигона, тоже умирали от рака. Сейчас существуют две версии пагубных последствий эксперимента. То ли ядерное воздействие радиации не было хорошо изучено и мирное население рисковало по неведению. То ли власти специально испытывали воздействие радиации на человеческий организм? Тогда самым страшным последствием взрыва считалась ударная волна, поэтому все сидели в укрытиях. Нам выдали плащ, накидки и противогазы. Сейчас такое обмундирование кажется смешным, но именно благодаря противогазам и кислородным баллонам мы выжили. Когда траншею засыпала, говорит Леонид погребной. Сам Леонид Петрович тоже стоял одной ногой в могиле. Гемоглобин был почти на нуле, дело шло клейкозу. Мужчина спасся от смертельной болезни лишь чудом. Брат постоянно отправлял с дальнего востока посылки с черной и красной крой сегодня не хотят устанавливать взаимосвязь между онкологией и ядерным взрывом, хотя всем давно известно, что по числу больных раком наш регион существенно превосходит соседние показатели по России, вздыхает ветеран подразделения особого риска Леонид Погребной. Ну, как видите, э, ситуация произошла катастрофическая просто-напросто на ТОСКОМ полигоне. Судя по всему, целенаправленно э, проводились испытания, в том числе и на людях, то есть не просто. Советское руководство хотело проверить, какие разрушения вызовет данный взрыв. Но и еще какие последствия в плане радиации будут потом, как на животных, так и на людях, которые так или иначе попали под влияние этой радиации. В первую очередь это советские солдаты, большинство из которых просто-напросто в ближайшие годы после данного события умерло по тем или иным причинам, потому что организм был слишком сильно поражен. Очень сильно в этой ситуации нужно обратить внимание, и в первую очередь даже нужно обратить внимание на то, что, опять же, это были учения, это учения, которые проводились ну, в относительно мирное время, то есть не в условиях войны. А теперь давайте представим, просто смодели смоделировать, попытаемся у себя в головах ситуацию, когда вот подобное происходит в Украине сейчас, то есть Россия применяет ядерное оружие, против Украины, бьет по линии фронта с целью для того, чтобы вместе удара прорвать эту линию фронта. То есть последний раз, из того, по крайней мере, что нам известно, такие учения в СССР проводились в 1954 году. То есть очень давно, да. По официальной, во всяком случае, информации после этого таких учений не было. На данный момент примерно половина кадровой армии России а может даже и больше, так или иначе уничтожено в Украине, то есть профессиональных солдат, так называемых. И сейчас их заменяют мобилизованными, то есть различными айтишниками, наркоманами, алкоголиками, художниками, учителями, слесарями, сварщиками, единицы из которых, ну, скажем так, меньшая часть из которых когда-либо держала в руках оружие, большинство даже в армии не служило. Вот представьте, эти люди находятся на линии фронта, пусть в перемешку с оставшимися еще кадровыми профессиональными военными, которые, тем не менее, также никогда ничего подобного не видели и ни в чем подобном не участвовали. И вот эти люди, находясь на линии фронта, видят перед собой на горизонте ядерный взрыв. Может их заранее предупредят, что это будет, естественно предупредят, да, чтобы они знали. Им выдадут, скорее всего. Может и не выдадут, может и выдадут соответствующее обмундирование для того, чтобы они хотя бы с большего защитились от радиации. И скажут, вот после ядерного взрыва идите вперед на прорыв линии фронта. И вот что будут делать эти мобилизованные, которые сейчас по многим данным разбегаются даже после первых обстрелов украинской артиллерии. Они пойдут через место ядерного взрыва на прорыв линии фронта. Понимаете, да, то есть насколько это абсурдально звучит. То есть процентов, что они просто разбегутся в разные стороны. Даже если там останутся кадровые военные, то ну, строй распадется. Если 50% или даже 40% из мобилизованных разбегутся или откажутся идти, а это, несомненно, так будет. Ну, потому что безумцем нужно быть, чтобы пойти на это, да, переходить пораженную ядерным взрывом территорию. Непонятно, какие вообще могут быть последствия. Хотя с большего понятно, если опять же мы э, обратимся к информации, которую нам дают э, тоцкие учения, так называемые. То есть понятно, что ничего хорошего этих людей ждать не будет при подобной попытке прорыва фронта. Э, вот. Поэтому ну, действительно, с военной точки зрения, конечно же, это для России не то что бессмысленно, но это сродни самоубийству, потому что... Скорее всего тогда и НАТО ну, просто не сможет военно, военным образом не отреагировать на это, а если НАТО отреагирует военным путем, то ну, это будет означать начало третьей мировой войны, э, без коей, в принципе, как я и говорил, не удастся в кратчайшие сроки реализовать планы глобалистов, в первую очередь по сокращению населения планеты Земля. И вот для того, чтобы втянуть и другие страны в эту войну, вот именно и только, наверное, поэтому, я считаю, что может быть применено в любой момент ядерное оружие по Украине со стороны России. Как это будет сделано? Грязная бомба, не грязная? Обычное ядерное оружие? Обвинит Россия Украину потом в этом или как? Это уже не суть важно, в любом случае это будет означать огромнейшую эскалацию конфликта и переход конфликта на новый уровень, и мы с вами должны быть к этому так или иначе готовы, хотя бы морально. Что касается того, может ли Украина ударить ядерным оружием по России, которого у нее официально нету, но по словам российской стороны якобы, она просит ту же Великобританию о помощи, по созданию этого оружия, и если она его создаст, может ли она ударить по России, такой сценарий, вариант развития событий тоже исключать нельзя. Тоже нельзя исключать, потому что мы на самом деле не знаем, насколько глубоко участие во всей этой грязной игре украинского руководства. Грязной игрой я называю вот именно тот договорняк, как минимум, Путина, лидеров западных стран с теми глобалистическими структурами, по приказу которых это все было устроено. Если Украина, как бы участвует, украинское правительство в этом настолько же углубленно, как и лидеры крупнейших государств, планеты, такие как США и Россия, к примеру, то тогда, конечно же, им тоже может поступить Прямой приказ о том, что нужно вот, нанести ядерный удар по России э и обвинить в этом Россию, что она сама опять же со создала провокацию на своей территории. Вот, чтобы это не выглядело так ужасно в глазах всего остального мирового сообщества. Такой вариант тоже нельзя исключать. Но для этого сначала э это ядерное оружие должны Украине предоставить, либо помочь его создать. Пожимем, увидим как будет. Единственный вывод, который сейчас можно сделать точно, так это то, что ну, конфликт дальше эскалируется, и на данный момент я не вижу никаких сценариев благополучного окончания, окончания этого конфликта. То есть, так что вот стороны повоевали, повоевали, а потом сказали: ну ладно, повоевали немножко и расходимся, договорились там о чем-то, да, без э, потерь э, территории э, Украины. А Украина не пойдет на то, чтобы отдать хоть часть своих территорий, об этом неоднократно было заявлено на высшем уровне. Поэтому э, тут вариант один только. Война будет идти пока не отделяться определенной территории от России, которую она уже считает своими оккупированной территорией. Но если это произойдет, то это, конечно же, может спровоцировать ядерный удар по той же Украине, либо по странам НАТО, опять же со стороны России, и об этом постоянно заявляет российское руководство так или иначе. Вот недавно Медведев прямо сказал, что если э, будет, будут дальше приприниматься попытки, и они будут удачными по э, освобождению захваченных территорий, которые были захвачены Россией, и которые сейчас Россия считает своими, то тогда Россия расценит это как угрозу, государству в целом и угрозу целостности государства и угрозу существованию россии да и соответственно по российской доктрине если создается внешняя угроза существованию страны то россия вправе применить любое оружие в том числе и ядерное к своему противнику и пока что еще раз повторюсь к сожалению все идет именно к этому а как вы считаете пишите свое мнение в комментариях к этому видео также, друзья, обязательно делитесь ссылками на это видео с друзьями, подписывайтесь на этот канал. Еще раз напомню, кто еще не подписан, нажмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем. И поддерживать это видео как можно большим количеством лайков. Берегите себя. И надеюсь, до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока.